Ребятки, что-то я немного переотдохнул. Пора бы уже снова записывать видео, ведь тем более последний юбилейный выпуск очень стремительно набрал 200 просмотров, и прошлые выпуски сезона тоже стали набирать просмотров. Давайте смотреть, что я для вас приготовил. Интро в студию. Телефон из разряда фонарика фон. Девайс обладает четырьмя маленькими светодиодными фонариками. Дисплей на 2,8 дюйма с разрешением 480 на 320. Поддерживает три сим-карты. Имеется Bluetooth, слот для карты памяти, FM-радио. Есть камера, но, вы знаете, все по стандарту. Полная хер. Аккумулятор нормальный, на 1680 мАч. Очень мультимедийный телефон за 1300 рублей. Очень годный кардфон к нам подъехал. И самое первое, о чем я хочу поговорить, это о дисплее. Ровно 1 дюйм. И никаких 0,96 дюйма. Батарея на 320 мАч. К сожалению, нет камеры. Хотя она ему особо и не нужна. Зато есть Bluetooth, FM-радио, поддерживает microSD-карты до 8 гигабайт, что в принципе ему будет достаточно. Продается в трех цветах, синий, золотой и оранжевый, который больше всех мне нравится. Стоит всего 1400 рублей. Еще один не менее привлекательный картфон. Этот телефон имеет 1,5-дюймовый экран, что для телефона размером с кредитную карту очень солидно. Также он имеет достаточно неплохую батарею на 420 мАч. Из остальных плюшек Bluetooth версии 2.0, FM-радио и будильник. Также имеет слот для карты памяти. Вполне неплохой телефон за 1100 рублей. Давно в выпусках у нас не было якобы ретро-телефонов, по меркам Алиэкспресс. Данный флагман выглядит весьма солидно. Экран TFT на 1,8 дюйма, Емкость аккумулятора на 1800 мАч. Имеет огромный фонарик и мощный динамик, способный дать вам ебасосину, если вы с этим не согласны. Блять, я как въебу тебя, сука-то. Есть также антенна для связи с космосом. За этот кусок китайского золота у вас попросят 1200 рублей. Очень футуристичный телефон «Машинка». В отличие от других телефонов данного сегмента является сенсорной звонилкой, работающей на Android 8.1. Имеет 5 экран с разрешением 480 на 854. АЗУ на 1 гигабайт встроенный 8 гигабайт, Да, не густо. По камере основная на 5 мегапикселей и фронтальная на те же Мп. Емкость аккумулятора на 3000 мАч. Что достаточно неплохо для такого телефона. Процессор 4-ядерный на 1,3 ГГц. МТК 6580 м Если, конечно, это вам о чем-то говорит. Продается в трех цветах. Черный, красный, синий и золотой. Как по мне, телефон даже очень неплохой. В качестве первого телефона для ребенка, например, в первый класс. Да и цена невелика, всего 3300 рублей. А это более улучшенная модель H-Mobile S500, которая была в прошлом юбилейном выпуске. Если вы его не видели, быстро бегите по ссылке и смотрите. По начинке характеристикам вообще не отличается от своего предшественника. Все те же 1000 мАч батарея, 1,7 дюйма экран, все та же стабильная камера на 1,3 мегапикселя. Разве что дизайн немного другой и, как мне кажется, даже лучше, чем у его предшественника. Очень классный телефон за 1300 рублей. Очередной телефон из класса очень, очень бюджетного. С виду и не скажешь, что этот телефон дешевый, но когда я полез в отзывы, я понял, что он оправдывает себя как дешманский телефон. Итак, что мы имеем? Двухдюймовый экран, 1200 мАч батарея и очень ужасную камеру на 0,08 мегапикселя и очень маленький фонарик. И на этом все. Телефон стоит 920 рублей. Такого аппарата у нас никогда не было в выпусках. Представляю вам телефон-браслет. Чтоб его. Когда я видел этот девайс, я сильно был удивлен. В конце вы тоже удивитесь, когда узнаете, сколько он стоит. Дисплей на 4 дюйма, я даже не знаю, это много или нормально. 1 гигабайт оперативной и 8 гигабайт встроенной памяти. Разрешение дисплея 960 на 480. Имеет единственную переднюю камеру на 5 мегапикселей. Ну и аккумулятор на 500 мАч. Имеет процессор от компании Qualcomm 8909. Не знаю, что это означает. Ну да ладно. Итак, во сколько же вам обойдется этот чудо браслет? Вы готовы? 27 тысяч рублей. Неплохо, тогда. А это телефон из разряда люкс-девайсов. Вы только посмотрите на его золотые ставки. Прелесть-то какая! Но что же там по характеристикам. Экран 1,8 дюйма имеет 2 гигабайта встроенной памяти, что для кнопочника очень хорошо. Но лучше, конечно, прикупить TF-карту. Тем более, что телефон позволяет это сделать. Имеет камеру аж на 1,3 мегапикселя. Которая ему в принципе особо не нужна. Есть также Bluetooth, FM-радио, ну... это так. Продается в трех цветах. Белый, черный и синий. Как по мне, любой из трех представленных цветов ему идеально подходит. За телефончик у вас потребует 2400 рублей. Ну и закончим выпуск с защищенным телефоном. Дисплей на 2,4 дюйма с батареей... 1700 мАч, камера на 0,3 мегапикселя, но это не важно. А важно то, что телефон защищен по стандарту IP68, может себя вместить либо две сим-карты и одну microSD, либо три сим-карты. Как по мне, двух сим-карт вполне будет достаточно. Цена меня, конечно, поражает, не в лучшую сторону. 3800 явно многовато. Спасибо всем тем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Жду вас через неделю в понедельник в час дня. Пока.